Всем привет! Вы находитесь на канале Кубик Юрика. Это выпуск про жонглирование номер 4. Сегодня будут броски со спиной из разных стран и международной зоны. Смотрите!